Всем доброго дня! Послушайте мою песню вопросы! Веселые вопросы, зачем и почему себе мы задаем посели на его. Парпочки, хрусталики в глаза, веселая под всех камер в зала в итогах. Еще раз, еще Как только ты получишь первый свой ответ, сразу станет ясно. Всем спасибо, всем удачи, оставляйте ваши комментарии, пока-пока.